Ah! Таким образом это все друг к другу прикрепляется. А, материал достаточно тонкий, то есть там уже идет наполнитель этот, да, он достаточно мягкий, но сам верхний материал, он очень прочный, и он, я бы сказала, пуленепробиваемый, непробиваемый. Да? и за счет него как бы фиксация хорошо идет, и в том числе и внутри. Тоже достаточно плотно все, но это не говорит о том, что вот это как бы сама поверхность, она какая-то толстая. То есть вот таким вот образом. Вот наши ребятишки.